Что может толкнуть человека на поиск своего предназначения ну конечно же когда есть какие-то явные проблемы например проблемы в отношениях проблемы с финансами невозможность найти работу невозможность самореализации а что если у вас есть Работа интересная, высокооплачиваемая, вы уже в отношениях, которые вроде как бы нормальные, все вас устраивает в них. И тем не менее есть ощущение того, что вы упускаете что-то важное, что как будто бы не до конца свою жизнь живете. Вот это то, что произошло со мной, когда я стала искать учителя, искать ответы на вопросы, потому что было ощущение внутри, что упускаю что-то действительно очень важное, что что-то не так. Именно это меня сподвигло обратиться за консультацией к нумерологу. И да, я нашла ответ на свой вопрос, уже после первой консультации мне столько всего открылось. Во-первых, по особенностям моей личности, характера, по уровню. Мне говорили какие-то вещи, значения которых я значительно позже узнала, да? что у меня очень сильная воплощенческая структура, что у меня слабо проявленная личность, что я реализую задачу духа на земле, что у меня мощная энергия, что мне нужно обязательно работать с людьми. И... Много всего было, много информации, но что я хочу сказать, точно, не обязательно ждать, когда в жизни появляются проблемы, чтобы начать изучать свое предназначение, искать ответ на вопрос, кто я, зачем я родился, зачем я пришел, в чем задача, потому что именно ответ на этот вопрос наполняет нас ощущением внутренней гармонии и счастья.